любовью из моего домика в деревне 7 утра посмотрите что делается сегодня выпал снег совершенно неожиданно вот моя гортензия стоит снежку видите как видите как вот она все мне ну, кажется, не зима настала, скажем так. Вот она питоня. Просто она вся пропадет. Ну вот буквально вчера еще все было замечательно. А вот с утра так амарант снежочки стоит. Все, зима. Зима. Мне никто ничего не говорил о том, что будет зима. И вот они безвременники сидят у меня. Ах, ах, ах, как жаль, как жаль, что так быстро, так быстро все закончилось. Вот посмотрите, а на стене, где снег не попал, петуния, есть все почем Она так замечательно сидит. Это удивительно просто, правда? Снег, снег, куры ходят тут тоже. Снежок клюют. Ах, как жалко. Как жалко что все заканчивается я думала еще будет тепло немножко как-то все это а, нет нет все все уже но снег уже падает вот с крыши уже падает погода-то плюсовая но намахнул снег а так видно он будет еще стоять он такой снег ни по Смотрите, как она Это какой красивый. Что поделаешь, георгины замерзли. Это на снегу. Калина снегу. Ах, надо же как. Как а. неожиданно. Но мы еще капусту не убрали. Я так ждала, что все кустики мои хризантемы распустятся. К сожалению, наверное, не получится дождаться. Хотя все они такие красивые на бутонах. Ну, может быть, будет еще тепло. Кто знает, просто даже уже не верится. Уже не верится, что будет тепло. Вот они все-все хризантемы, которые с бутонами такие красивые. К сожалению. Наверное, не распустится. Вот так выглядит наш огородик. Вот еще остались капусточки. Но сегодня уберу. Сегодня уберу. Вот такая грустная картина, к сожалению. К сожалению. Снег выпал нынче рано. Ах. Как жаль, что не увидели яркой цветущей осени. Как жаль, что уже выпал снег. Уже выпал снег.